Наталья, скажите, пожалуйста, как вы руководите людьми? Хороший вопрос. Мне иногда кажется, что они мной руководят, да, потому что э, руководство — это такой процесс обмена, это не односторонний процесс, это не спускание каких-то указаний, задач, да, это еще обратная связь. Наталья, а что вы делаете для достижения командой высоких результатов? Ну, во-первых, результаты бывают разные. Они бывают плановые, а бывают высшие ожидания, и тогда это действительно высокие, высочайшие результаты. Получить результат от команды можно только одним способом. Только э, если быть частью этой команды. Нельзя просто прийти в какой-то момент и сказать, ну, как у вас тут, что тут за работа, какой процесс. Да, руководитель и человек, который работает с командой и рассчитывает на получение какого-то результата, он должен быть частью этой команды. Тогда он знает о всех проблемах, о всех возможных нюансах, может повлиять на что-то в процессе работы. Тогда он понимает, результат будет быстрее или не так быстро, он будет высокий или, может быть, не дотянет до ожидаемой планки. А как в компании «Арикана» развивают и мотивируют сотрудников? В компании «Арикана» принято несколько систем по работе с командами. И все эти системы базируются на мотивации и на образовании. Что такое мотивация? Мотивация — это не только развлекательные мероприятия или какие-то вдохновляющие события. Мотивация — это еще и в том числе посещение тренингов, посещение специальных встреч — мы очень много посещаем мероприятий, связанных с образованием не только в сфере нашего бизнеса, да, в недвижимости, но и в сфере бизнеса в более широком понимании. Компания «Рикана» посещает мероприятия, в том числе, организуемые как групп Мы стараемся делать так, чтобы сотрудники всех уровней посещали подобные ивенты. Это дает очень много. Это обмен знаниями, это обмен энергией и это получение информации извне в команду, с которой потом можно работать. Назовите топ-5 скиллз, которые необходимы для успеха в бизнесе сегодня. На мой взгляд, это коммуникабельность, потому что коммуникации, в моем понимании, это основа любого успеха в работе. Это инновационность и технологичность, это то, с чем мы сегодня работаем все больше и больше, а уже завтра не сможем обойтись без ботов, да, без каких-то специальных программ. И необходимо с этим э, навыком поработать уже сейчас, чтобы лучше понимать, как, как это использовать во благо бизнеса. Это потребность в обучении, постоянное желание что-то узнать новое, где-то поучиться, что-то почитать, кого-то послушать. Потребность в обучении — это желание понять, как работают соседние структуры, соседние бизнес-структуры. Да, например, департамент маркетинга должен понимать, как работают финансы, аренда или еще какие-то другие подразделения, которые находятся во взаимодействии, которые работают на общий результат. И, наверное, пятый скилл я бы назвала английский язык. Иностранные языки, китайский язык, французский язык, любой язык, а лучше два, которые позволяют выходить за пределы этой страны, получать информацию напрямую, общаться с коллегами по рынку и делать бенчмарк из других отраслей иностранные языки. Вот, наверное, такие пять skills, мне кажется, необходимы будут сейчас, завтра, ну и всегда. Редактор субтитров а